Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь с Геннадием Рождественским в порту Катароха. Ну, порт Катароха, порт само по себе название. Оно звучит гордо, но это как бы канал, но все равно он называется корт. Дядя Гена, посмотрите на меня. Пожалуйста. Слухом. <с goofy> Всем приветик. Вот. А что нас привело в этот порт? Ну, во-первых, начнем с того, что Гена тут решил снять пару обзоров на свой видеоканал по поводу своей вот этой вот хирабуны. Вот, мы отсняли обзоры и мы вот уже присели, ловим рыбу и сидим и так вот вспоминаем. Ровно 22 года назад мы приехали в испанию и вот этот порт катароха вот этот канал это был канал первый канал и мы начали рыбачить в испании в принципе очень знаменательная дата тут не единственный, очень много каналов но начали там и с этого канала. Да, начали с этого и дальше в мы пробовали места все разные здесь нам сразу не очень нравилось Ездили немножко дальше, потому что здесь есть э, ваговая Буфера называется, озеро Буфера, там запретили ловить в итоге, там очень тоже много каналов, если посмотреть карту Google, то каналов миллионы здесь ответвлений, но пришло время, когда запретили, сделали, сделали Парк Натураль, опа, опа, все, была покрылочка, а -а -а. это уже радует какой-то был. Ген, давай вспомним, значит, давай подчеркнем. Значит, э, что у нас в этих каналах, которые ответляются от э, озера Альбуфера, что мы ловим здесь обычно? Ну, обычно мы начинали вообще тут был сазан. Тут сазана просто немерена. Сазан. Здесь не карп, а сазан. Он длинный. Растет тоже, кстати, есть хорошие экземпляры. Ну они в основном, здесь конечно, да, вряд ли мы его возьмем крупного, хотя тут брал два с половиной килограмма и три килограмма такие вот, но ну, это очень редкая большая. Карась тоже есть? Карась есть, да, карась появился ну, лет 15 назад появился, но очень-очень привередливый, очень слабо клюет, есть <клевод��> у него периоды, вот май в принципе, апрель-май он достаточно хорошо клюет. Ну, сейчас э, нерест, скорее всего, он болеет. Это обычное явление. После нереста вся рыба болеет. И сазан, и карп. Вот. Есть здесь я увидел даже любину. Вот на это на эту же снасть, на это же удочку. А появился здесь также блокбаск который обычно здесь не было его много лет. Вот, вот последние года он здесь появился. Видно, рыбачки ходят иногда со спиннинами. тут Я сам лично видел, вот проплывали прямо вот тут. Вот. Но сегодня как-то вот вода упала, что-то позеленела. Не знаю, с чем это связано. Вот. Были дожди, может, сгоняли. Сейчас немножко остановили. Потому что сгоняет обычно все в сторону моря. Вот. Ну вот, приехали, <coughs> сняли видеообзорчики. То ну, есть один наслаждаемся природой. Сейчас так, уже... Подожди. Жду. А получается, карпа мы назвали, карася назвали, любину назвали, потом Пелингас, да, по нашему да, пилингаз, по ихнему это лиса, мухоль, там по разному называют. Тоже присутствует, здесь и хороший экземпляр, кстати. Потом есть угри, угри тоже есть. Ну в принципе, да. Вот, кстати, вот вы видите впереди впереди вот эти вот лодки это чисто специфические валенсийские традициональные, традициональные, да, вы, это традициональные да, да, да, традиционные. но это профессионально они выезжают э, ну, сейчас редко кто выезжает и бросают сети бросают сети а, он... а помнишь мы хотели когда-то с тобой купить вот такую складчину оказывается да. а не все не так, не так, так, все просто. Того, так Оказывается, вот, друзья, чтобы иметь такую лодку вот, в таком канале, надо не просто там ее ты за пришел купил, ничего подобного. Надо, она передается вот это вот, по наследству. Да? Там как -то. То есть если у тебя папа был рыбак, дедушка был рыбак, тогда ты можешь купить эту лодку. А так ты ее не купишь. Кстати, делают экскурсии. Да. Вот, именно, вот именно с этого порта выходят несколько лодок, таких более приличных, они делают экскурсии. Здесь есть два бара, вот один напротив как раз, и один на въезде. Там. Э -э, тоже можно приехать и позавтракать, пообедать, ужин на ней, по не делают. Ну, в принципе, семьей можно... Да, погулять, семью да, и очень там с той стороны хороший парк, вечером освещение, есть, есть достаточно приличная зона отдыха, скажем так. Плюет. А вот, вот, вот. Опа! Что? Не, нет? Не успел. Мы все вместе. Кстати, был такой хороший тирончик, а? Ну, то есть, да, сейчас на самом озере запрещено ловить рыбу, потому что что-то они приняли вот эти законы новые такие... Да, ну, да, уже сточили за последних несколько лет, очень сильно уже сточили. Даже я не знаю как это обозвать не, не очень хорошими словами. Очень ужесточили. Ну вот, в принципе, что еще мы можем рассказать про Альбуферум. Вот я хочу сказать, друзья, чем она удобна. Удобна она тем, что вот, от Валенсии это буквально 5 километров. Да? Вы приедете. И самое главное, вот, чем вот привлекает. Вот вы приехали, Расположились на берегу, а машина вот стоит вот рядом. вот Я вам даже покажу Генину машину. Кстати, Гена вот купил эту вот машину для рыбалки. Я вот не знаю, как вот чисто для рыбалки иметь одну машину. У него, правда, это все, он лентяй, ничего вытаскивать не хочет. А и мне все свои... и хранить. Я, в принципе, да, только вот, лишь... Поэтому использую... ты и машину купил, да, что нигде хранить, да. да? Ну, понятно. Вот мне интересно, друзья, все покупают вот так вот рыбаки машину по причине того, что вот негде хранить, значит, надо купить джип, чтобы там что-то хранить. Или все-таки может купить сарай, нет, там? Нет, не это знаю, это не, не важно. Можно обходиться любой машиной. Но я езжу в некоторые места, попозже, может быть, мы с тобой снимем хорошие видеоролики. Есть такие очень хорошие, красивые водохранилища. Вот. И там, где я езжу, где я люблю ездить, там только лично джеки спускаться очень размыло плохая дорога там на машине нормально ну, ну нереально спуститься может быть как-то и спуститесь но подниматься будет сложно а даже вот так да, да поэтому я люблю подъехать и, и как говорится в, в легкой доступности в близкой доступности иметь машину в том плане что очень много вожу с собой прикормки, снасти, в общем, столики, стулья, все это вот, И езжу очень часто, я езжу на рыбалку где-то, ну пока вот с работы этот год вообще может быть 3-4 раза в неделю. Антелегенд? Ну, ну вот как-то так, да, как-то так. Ген, ну хорошо, ну например же, ты понимаешь, к нам в Валенсию приезжают люди, с разных мест там, не только что там с россии с белоруссии там бывших стран СНГ, русскоговорящие люди они везде есть даже в сахаре я вот когда в сахаре жил 4 месяца обалдел у будуинов живут русские ну, это просто интересная тема но это ладно это другой обзор что я хочу сказать вот приехали люди теперь они могут обратиться чтобы ты их вывез на рыбалку то есть посмотреть нашу испанскую рыбалку организователь я знаю, что ты это все организовываешь, просто скажи, вот как с тобой лучше связаться. Ну, я оставлю, конечно, твои данные в описании этого ролика, да, но там... У тебя на канале, кстати, написан твой номер телефона или еще что-то? Не помню, но я думаю, что это дело, если что, мы поправим. Да? Короче да. говоря, это само. надо проверить. Вот уже сколько раз смотрите поплавок там что-то бьет бьет а угу. не ну, вот это вот это вот кстати я уже проникся твоей вот этой херабуной ну завораживающая штука особенно ну, вот. вот она интересная что она не ведет а просто как бы ну, тупо вот поплавок там тоже не свой уровень да, да вот это Чувствительная вот. снаска да. я сейчас немножко сделал более глютенного теста в принципе ну ничего ничего мы уже сделали пару забросов там то есть уже Кормовое пятно мы немножко уже наделали. В принципе, можно это всегда... Вот я говорю, удочка достаточно легкая. Вот, я не знаю. Ну, Поэтому несложно делать перезабросы. Мне это нравится. Вот. Вот таким образом ловлю на два крючка. Тесто всегда. Никаких опарышек, и никакой ку кукурузы. Это тесто насыпается, делает кормовое пятно. И не кормлю ни с руки, ни с ноги, никак. Вот пришел, начинаю работать. Сижу, вот на таком стульчике сделал а все да, Прикупил стульчик... подушечки. Кто, кстати, Я не стульчик... знаю. А, так это значит получается так. Стульчик отдельно, подушечки отдельно. Ну подушечки уже для доса, потому что если долго сидишь, немножко как бы пятая точка чувствует это дело. А, значит, ты себе подушечки отдельно покупал. Ну, а? под, докупил, да, докупил, ну, что более. Ну, 50. и бывает, что по зим... мы тут почти круглый год ловим. У нас э, вода открытая всегда, и поэтому э, бывает прохвата. Тем более, у нас, ты знаешь, наш климат здесь на ранее он к вечеру падает. Немножко опускается температура, и вот эта сырость очень большая, как бы... Надо немножко себя как бы заходить как. Ну, яленько, но подкулевывает. Надо что-то дождаться хорошего. Ден, а давай по пофантазируем. Куда мы еще можем поехать с тобой, чтобы показать людям какие-нибудь там места интересные. Слушай, а порт Сия, он тоже там как бы нормальный? Да, ну но там все практически однообразно. но ну, я тоже, я, я туда не, не, не, не рыбачил. Вот мы были с тобой в Сойке. Так. Вот там более менее мне понравилось. Ну вот, съездим еще не раз туда, но я жду, как немножко, вот сейчас прогреется, уже немножко погода наладится, потому что у нас весь апрель тоже были дожди, уже на, начало мая тоже были О -о! дожди, и там еще холодно, потому что, в принципе, это 100 километров от города, и там горы. Это там, где? На Туихар, Ибас, Хевер, очень красивое место, я тебя mm -hmm. туда повезу. Ну, поедем на целый день, но там связи нет, там... в ну, ролике запилим, посмотрим, в общем, потом как-то выложишь. Очень красивые места, вода очень красивая, в общем... А съездим. там как там насчет того, чтобы, например, по ее забабахать, нет? Нет. Нереально, да? Нет, есть место там... Вот. Там есть на дамбу, если поехать, там, по-моему, есть летний кемпинг, там, по-моему, что-то есть такое. Ну, можно поехать, проверить, проверить. Я просто езжу чуть ближе, не доезжая туда. Но ну, вот, я вижу, что место такое, там только лишь приезжают люди на джипах. То есть, ага, э -э точно. нет там особенно много людей, поэтому мне нравится это очень место. Нет, а вот тебе это самое, слушай, ну... Если сравнить, я, например, поэю готовлю, вообще можно сказать, не готовлю по сравнению с тобой, да? Я знаю твою поэю, которую ты приготавливаешь, очень вообще классно. А вот, например, для друзей, там, вот, ну, тебе позвонят, например, и попросят там рыбалку совместить с поэей. Ты знаешь такие места сейчас уже? Или как-то вот сейчас, кстати, вот... Проблема с этим огнем, со всеми делами. Ну это как да, ужас... в зависимости от периода, конечно, это будет все, как это будет все выглядеть. И, и, и день какой. Должен быть день будет безветренный. Чтобы служба разрешила, не запретила вернее. Как бы, есть специальные телефоны. У нас просто проблема здесь в Испании с ветрами сильными. и Если сильный ветер, то конечно не разрешат. Нет? Нет. Ну, вот видишь, ну вот это вот... всегда можно взять с собой еду, сделать на месте салатики туда-сюда и всегда провести. На природе всегда проходит время хорошо. Нет такого дня, чтобы, чтобы ты поехал, провел плохо день. Не, ну это понятно. Ну, ты же понимаешь, поей, как бы, время пройдет намного понятно. лучше. Понятно, да. Вот. Понятно, конечно. Есть места, есть озера, где есть паильница. Ну, вот. да. Всё? можно как бы организовать без, без всяких проблем вот смотри идут поклевки какие-то интересные ну, белые вялые, нет нет весь вот весь ветровое течение вот сейчас видать видно что пошло сгонять или либо веть не поехал видишь течение пошло вот такие посидушки мы можем с тобой делать и рассказывать ребятам вообще что происходит у нас вот в этих испанских троях, да по поводу ну, ну, чужие Рыбалки, там, всего. Ведь у нас, в принципе, видишь, очень много кто занимается хобби, да, разное, там, кто рыбалкой, там, мне больше, я отказался уже от рыбалки давно. Ну, потому что, в принципе, ты, ну, может, не понял это дело, ну, такое же оно. Нет, ну как не понял, я же рыбу, просто проблема вся в том, что я перешел на металлопоиск. Мне это больше, ну, еще и по здоровью, чтобы толстым не быть, ходить зад-вперед да, лучше э, с ну вот. вот интересно, да, все-таки, вот эта вот э, альбуфера сама по себе... Ну, она самая простая, просто простой доступности, понимаешь, и вроде, вроде вещи клюет, то есть смотри, вот, вот сейчас вот хорошо, прямо сразу на падение, раз, почти и что такое интересно а может быть рак рак обычно ну, рак обычно притопит как-то поведет в сторону не, рак, так, вот она в вот, ты... вот, вот вот вот я же тебе говорю рак сейчас посмотрим должен уже он пойматься не может такого быть -то. сейчас Это уже да. возьми мою камеру кост посмотри что как потом хоть посмотри же запись хорошо и твою камеру тоже сейчас посмотрим Мы сейчас беседуем уже Пока на мою. Сейчас. Вот у меня, кстати, осталось 9%. процентов. Ну что, у меня ж три батарейки. Так сейчас. Что-нибудь еще сделаем. Мне больше интересует, что это за поклевки были. Поклевки разные бывают. Ну, что это какая-то, да, интересная поклевка. Похоже на Пелингаса, ну не факт. Ну ничего, сейчас мы возьмем. А что-то такое сапануло хорошее. Это, знаешь, я думал, погода оборвала крючок. Да? Ну, воды нет. Но сход был. Так, ладно, друзья. Вот такая наша посидушка, небольшая. Побеседовать на 16-17 на 17 минут. Ну, в принципе, да. Чего бы нет, чему бы не вспомнить прошлое, подумать о будущем. Я хочу сказать так, друзья, конечно Гена скромничает, но я вам так скажу, позвоните Гени. он вам организует хорошую-хорошую рыбалку у нас тут в Балини. Равных Гене просто нет. Это я вам говорю как краевед. Вот. Так что звоните Гене, не стесняйтесь, Гена классный парень. Так что до новых встреч. Всем всего хорошего.